Праздничный вечер в одном из поселков Ленинградской области чудом обошелся без жертв, хотя пострадали более 10 человек. Их попросту расстреляли прямо на дискотеке. Преступление было совершено практически в присутствии сотрудников правоохранительных органов, но остановить массовые беспорядки они не смогли или не захотели. Александр Громов обратился за комментариями к местным полицейским и вот что ему ответили. Праздничная дискотека в поселке Кабрала в Ленинградской области превратилась в настоящую бойню. Приехали сюда на машинах люди э, кавказской национальности. Очень много. Начали обстреливать толпу. В толпе были дети, женщины, мужчины. Не ранили мужа. Уже не на камеру люди признаются. Все началось из-за того, что местные избили одного из приезжих, а тот, недолго думая, вызвал подмогу. На площадь, где собралась половина жителей поселка, приехали неизвестные и начали методично расстреливать толпу. Меня не сбили. Мне вот сюда. Выстрел. Вот сюда. Р выстрел. Руку. И потом битый по голове. Вот так вот. Отстрелявших и избивавших люди в панике разбегались по дворам, квартирам, прятались в подъездах. Сотрудники полиции рассказывают очевидцы подоспели под самый конец драки. Хотя ближайшее отделение находится лишь в 15 минутах неспешной езды от поселка. Из-за того, что были не в форме давать комментарии на камеру, полицейские отказались. Зато охотно позировали около одной из машин, на которой приехали нападавшие. Ее со спущенными колесами и разбитыми стеклами уже успели отбуксировать к отделению. Я бандит, а этот подозреваемый. Ну пока. Это мафия. Коррупции нет. За всеми более подробными комментариями полицейские посоветовали обратиться в РОВД или пресс-службу. Не, мужики, вы знаете, вот, что... это. как там посмотрели, да. бы. Да. Сначала а. дают вам команду, потом вы ради Маме, привет. бога. Но в районном отделении нашу съемочную группу дальше порога так и не пустили. Один из полицейских, который все же вышел к журналистам, посоветовал не придавать большого значения инциденту с расстрелом мирных жителей. Комментарии не дают. А вот, по словам работников местной больницы, эту ночь они не скоро забудут. Первые часы после случившегося у приемного покоя образовалась настоящая пробка из карет скорой помощи. Из Кабрала никого не привозили к вам? Привозили. А сколько народу? Много, мы пока не считали, потому что буквально час удалось немножко ходить. Всего в больницу после драки врачи доставили около 20 человек. По данному факту, в правоохранительных органах все же возбудили уголовное дело. По статье нанесение побоев из хулиганских побуждений. Александр Громов, Александр.